Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от немецкой фабрики Marburg. Коллекция виниловых обоев на флизелиновой основе Saga. Бренд Marburg является признанным европейским изготовителем первоклассных настенных покрытий. Использование передовых технологий производства и высокое качество используемого сырья выводит эту немецкую фабрику в первой списке поставщиков виниловых обоев, а стильный дизайн и впечатляющие характеристики ее продукции обуславливают огромную популярность у потребителей по всему миру. Ничуть не уступает отменному качеству и изысканный дизайн данной коллекции. Отличительной чертой покрытия является использование в качестве рисунка текстур с хаотичными штрихами и металлизированными отблесками, напоминающими имитацию дорогой венецианской штукатурки. Эта стилистическая особенность дизайна придает коллекции легкий исторический шарм. Дизайнерское решение коллекции Marburg Saga делает ее очевидным выбором при оформлении помещения в стиле современной классики, минимализма, лофт или хай-тек. В цветовой палитре Marburg Saga преобладают коричневые, серые и бронзовые тона. Такое цветовое своеобразие виниловых обоев раскрывает широкие возможности для их применения. Светлая тона серых, пепельных и бежевых оттенков идеально подойдут для декора гостиных, а обои темных, эффектных цветов станут прекрасным выбором для оформления холлов и мансард. Немаловажным достоинством этих немецких обоев являются их технические характеристики. Коллекция Marburg Saga обладает всеми свойствами, характерными для виниловых обоев на флизелиновой основе. Высокая цветостойкость, экологичность и легкость в уходе давно стали визитной карточкой этого настенного покрытия. Обои на флизелиновой основе более долговечны и эластичны, такие обои не будут растягиваться или сжиматься при поклейке. Коллекция Marburg Saga выпускается в стандартных рулонах шириной 106 см и длиной 10 метров, что обуславливает стабильность геометрических размеров при оклеивании. Дополнительным преимуществом данных обоев является износостойкость, их можно чистить щеткой.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 Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.